Вкладываем плиточки предварительно их надо смочить выкладываем на клей ну, клей мы приготовили сами взяли песок с цементом добавили туда жидкого мыла и клея ПВА теперь обязательно смазать обе грани которые будут примыкать И наносим клей на поверхность опоры. Здесь обязательно нанести его равномерно. И теперь напряжатие, то есть на отрыв уже нельзя делать. Напряжатие слегка покачивая. Под контролем. Проверяем уровнем, надо же, ровно. Вот так.